12 критических событий, которые должны произойти за 40-дневный период с 21 августа по 30 сентября. Сегодня вы все, вероятно, как минимум слышали, что 21 августа по всей континентальной части Соединенных Штатов пройдет полное солнечное затмение. Это будет впервые за многие десятилетия. Фактически, мы 99 лет не видели подобного полного солнечного затмения, проходящего от западного до восточного побережья. И еще это будет первое полное солнечное затмение, которое будет видно только на территории США. В свете этих откультных и астрономических фактов многие смотрят на время солнечного затмения с определенной тревогой, однако на самом деле, начиная с этого астрономического события, будет еще очень много всего. Будет 40 довольно опасных дней, пока мы не достигнем окончания сентября. Ниже перечислено 12 критических событий, которые произойдут в течение 40-дневного периода с 21 августа по 30 сентября и с которыми так или иначе могут быть связаны глобальные действия могущественных тайных обществ. В общем, в ближайшие 40 дней мы можем стать свидетелями чрезвычайно необычно насыщенной конвергенции важных событий, которые, по мнению многих, могут стать поворотным моментом как для Америки, так и для всего мира. 21 августа. Великое американское затмение. Оно пройдет через штаты Орегон, Айдаха, Вайоминг, Монтана, Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина. Семь лет спустя другое очень необычное полное солнечное затмение будет перемещаться по нашей стране, и когда вы наложите пути обоих затмений на карту, они образуют гигантский крест, словно ставя его на Соединенные Штаты. 23 августа состоятся трансконтинентальные учения ФИМА, названные как Яркхикс-2017. Учения будут имитировать разного рода мега мегаземлетрясения, кибертерроризм, мощные электромагнитные удары и прочее. 1 сентября – это дата начала так называемого месяца национальной готовности, установленного ФИМА. Также в этот день, 1 сентября, вступает в силу запрет Государственного департамента США для граждан США, отправляющихся в Северную Корею. Многие обеспокоены тем, что это еще один признак того, что мы движемся к войне с Северной Кореей. 11 сентября – 16 ягодовщина событий 9.11. 20 сентября – начинается Роша Шана, Еврейский Новый год. 21 сентября – Международный день мира АА 23 сентября – особая дата, которую многие связывают с кодом 239 и дата события, известного как знак Откровения 12. Если вы еще не знакомы с этим явлением, вот его краткое описание. 23 сентября состоится уникальное астрономическое выравнивание Солнца, Луны, созвездия Девы, созвездия Льва и планет Юпитер, Марс, Меркурий и Венера. Тем самым будет исполнен известный стих из книги Откровения, и на небесах появился великий знак. Женщина, одетая в Солнце, с луной под ее ногами, а на голове, венец из 12 звезд. Она была беременна и кричала в родовых муках. 24 сентября, в Германии пройдут национальные выборы. 29 сентября, Йонкипур, 10-й день еврейского нового года, день искупления грехов и высшего суда, то есть судный день. 29 сентября, в этот день, согласно расчетам казначейства США, будет пройден потолок государственного долга. 30 сентября, если Конгресс не поднимет планку госдолга и не завершит бюджет до конца этого дня, произойдет распуск правительства США. 30 сентября, окончание 40-дневного оккультно-мистического периода, который начнется в день Великого Американского затмения 21 августа. И это только важные события сентября, даты которых могут быть избраны для чего-то. Дальше начнется октябрь. В частности, наступит 12 октября, когда всего в 4200 милях нашей планеты будет проходить огромный астероид. Я почему-то уверен, что как обычно получу критику и насмешки за составление этого списка. Это нормально, ибо те из нас, кто наблюдает за глобальными событиями и пытается предупреждать, те всегда подвергаются критике. Но эта информация не для стада. Ей нужны независимые мыслители, которые готовы бросить вызов в системе. Остальные пускай покорно бредут и наивно верят в то, что им говорят средства массовой информации. В этом мире, в полном ограничении, никогда не позволяйте кому-то еще и думать за вас. Исследуйте вещи самостоятельно, приходите к своим собственным личным выводам. Научитесь мыслить критически. Это один из самых важных навыков выживания и наиболее распространенная черта среди тех, кто не спит. Правда есть. Вы найдете ее когда-то в конце концов. Конечно же, только в том случае, если вы эту правду усер на щите.